Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о лилит в Овне. Лилит будет проходить по этому знаку Зодиака, начиная с 27 января 2020 года по 21 октября 2020 года. И мы с вами сейчас рассмотрим, что такое лилит, какие качества она имеет, приобретает в знаке Овен, а также каким образом она будет влиять на тех людей, у кого в знаке Овен есть какие-то планеты. Итак, лилит в астрологии можно рассматривать из двух точек зрения — Первое ⁇ это то, как Лилит проявляет себя в натальной карте. У каждого из нас Лилит стоит в определенном знаке зодиака и в определенном доме. Соответственно, она будет иметь возможность влиять именно по этим темам на нашу жизнь. Но также Лилит вращается, как и планета, вокруг своей оси. И, соответственно, каждые 9 лет она совершает полный цикл обращения. И за это время она может касаться определенных точек нашей натальной карты и оказывать на нас влияние. Как я уже упомянула, Лилит это не планета, это фиктивная точка. Но, тем не менее, ее влияние на человека сложно переоценить. В первую очередь, Лилит представляет собой эм, сумму искаженных качеств, характера, над которыми следует работать. Это, как правило, то качество, по которому мы все время совершаем какую-то ошибку, и впоследствии это вылазит боком, как говорится. Соответственно, зная, когда лилит соединяется с определенной планетой в вашей карте, вы можете предвидеть, в какой именно период произойдет событие, связанное с лилит. А Основное оружие против лилит это осознанность. Лилит, соединяясь с планетой, начинает искажать функции этой планеты и вводит человека в иллюзию, будто бы он все делает правильно, будто бы так и должно быть, это виноваты все вокруг, только не он. Соответственно, если знать, когда точно произойдет соединение лилит с этими планетами вашими индивидуальными, то это поможет вам избежать многих ошибок. И, как говорится, предупрежден значит вооружен. Лилит проходит по одному градусу примерно 9 дней. Лучше, конечно, брать с запасом, считать, что это 2 недели. И вот основные события завязываются и зарождаются как раз на вот этом соединении. Поэтому если вы вовремя, сумеете среагировать, то и последствий не будет. Соответственно, вы можете посмотреть свою натальную карту даже в космограмму, если вы не знаете времени своего рождения, и увидеть, есть ли у вас в знаке Овен любые планеты. Если планет нет, это значит, что влияние будет косвенным на вас, то есть оно не настолько сильно будет ощущаться. Если же есть планеты, вы можете даже просчитать, когда именно произойдет соединение с Лилит. К примеру, если вы знаете, что Солнце у вас находится в 10 градусе знака Овен, тогда соединение с лилит произойдет через 3 месяца после ее вхождения в знак Овен, так как 1 градус равно 9 дней. Если же у вас в знаке Овен находится непосредственно лилит, то в ближайшее время у вас будет происходить возвращение, лилит. Это значит, что вы будете проживать основные уроки по этой эффективной точке. Вам придется столкнуться с самыми нелицеприятными сторонами своей личности. И нужно будет исправлять, корректировать свое поведение в определенных сферах жизни. И, соответственно, в дальнейшем это поможет вам облегчить судьбу и общение с другими людьми. Сейчас на экране вы увидите таблицу, с помощью которой вы сможете определить, в каком знаке находится ваша лилит. И для этого вам не нужно будет строить натальную карту. Соответственно, обращайте внимание особенно не стоит ли она у вас в знаке Овен. Переходим непосредственно к тому, какая же лилит в Овне. Как я уже сказала, это фиктивная точка, и у нее нет таких своих определенных характеристик, поэтому она просто занимается тем, что попадая в определенный знак или соединяясь с планетой, она искажает свойства этой планеты или этого знака, преподносит их в нелицеприятном виде или под соусом чего-то хорошего, но на проверку это будет очень плохая идея. Соответственно, Лилит Вовня может себя проявлять как в активном варианте, так и в пассивном варианте. В активном варианте она может давать супергеройство, которое может проявляться как превышение полномочий на рабочем месте, либо же как реальный поступок, когда человек может спасти жизнь другому, э при этом находясь в опасности, наражая свою жизнь э на опасность. Это превышение полномочий может также проявляться как наглость на рабочем месте, особенно если у человека есть право влиять на определенную сферу и на других людей. Он может себя вести хамовита. Лилит вовне может давать чрезмерную активность, после которой буквально нет сил что-либо делать. То есть вначале появляется очень большое желание, и человек очень усердно начинает что-то делать, а затем, как выжженное поле, вообще нет ни к чему желания и наступает пассивный период. Также лилит вовне дает желание во что бы то ни стало подчинить своей воле других людей. И вход могут идти либо манипуляции, либо даже прямые угрозы, но цель одна заставить другого человека делать то, что нужно тебе. Обычно лилит вовне дает решительность, которую невозможно переубедить. То есть человек в чем то уверен, не имея абсолютно никаких оснований. Он может упереться рогом, рогом как говорится, на своей точке зрения, и любые аргументы, доводы вообще не будут на него никак воздействовать. И это действительно опасная ситуация, когда человек… Эм, может совершать глупые поступки, о которых впоследствии очень сильно пожалеет. Также лилит Вовне увеличивает импульсивность и непредсказуемость. То есть, если вы от природы человек такой решительный, энтузиаст и любите что-то спонтанное, то лилит Вовне может еще больше усилить такие ваши качества и в этот период они не всегда будут играть вам на руку. В пассивном варианте Лилит Вовне тоже может себя проявлять. Например, вы абсолютно не готовы поступать таким образом, как было описано раньше, выше, но, тем не менее, вы можете столкнуться с человеком, который будет олицетворять эти качества. И вам нужно будет выработать определенный подход, как именно с ним взаимодействовать. Также Лилит Вовне может давать нерешительность, неуверенность в себе, нежелание брать ответственность за то, что ты делаешь. При этом нерешительность тоже будет абсолютно безосновательной. То есть человек мог чем-то заниматься, он уже стал профессионалом в этом деле. И тут вдруг какой-то важный шаг в его жизни, который требует малейшей инициативы, и он начинает бояться, и сам не может понять, почему с ним так происходит. Также не может давать накопление агрессии, которая впоследствии выливается в большой скандал. Поэтому желательно в этот период времени очень эм, быть последовательным в действиях. Это во-первых, советоваться с другими людьми, слышать их мнение, их точку зрения. И эм, в то же время эм, не нужно, скажем, работать только на одном энтузиазме и пренебрегать любые факты и обстоятельства. Поэтому рекомендации по этому периоду, пока Лилит будет идти в это вырабатывать выдержку, последовательность, смелость в том, чтобы развивать свои таланты, свои умения. В то же время нужно опасаться огнестрельного оружия, ситуаций, в которых слишком много агрессии. И тем более, если эта агрессия вот прям видно, что она как-то разжигается, что она создана не сама по себе, а кому-то это выгодно. Переходим с вами к ситуациям, когда лилит соединяется с планетой в вашей натальной карте. Для этого, повторюсь, вам нужно будет посмотреть, есть ли у вас в карте любые планеты в знаке Овен. И, соответственно, по их градусам вы сможете рассчитать, когда произойдет соединение лилиц с этой планетой, в какой именно промежуток времени. Соединение лилиц с планетой это для нее идеальный шанс проявить себя. Ведь это фиктивная точка, которая не имеет своего небесного тела, и, соответственно, она не может формировать события. Но, соединяясь с планетой, она, повторюсь, начинает искажать ее качество, свойства, она запутывает человека, вводит его в заблуждение, и впоследствии может быть целая череда ошибок, которые придется э, разгребать очень долго. Если лили соединяется с вашим Солнцем, то в этот период э, вашим пороком будет себелюбие и даже звездная болезнь. Это период, когда по-настоящему может быть сложно проявлять свои чувства, эмоции, они все время подпадают под какой-то фильтр, который вы сами себе придумали. Вы можете в это время считать, что все вокруг вам должны, и вы будете очень много внимания уделять себе, при этом полностью пренебрегать желанием тех людей, которые вас окружают. Если на соединение Лилит и Солнца в вашу жизнь приходит новый человек, который хочет с вами дружить, работать, или вы собираетесь строить с ним серьезные отношения, будьте очень внимательны. Желательно для начала как можно дольше оттягивать вот этот момент вашего взаимодействия, хотя бы дождитесь, пока соединение Лилит и Солнца пройдет. Поэтому... Можно считать, что время этого соединения очень неблагоприятное для начала сотрудничества и любого взаимодействия с другими людьми. Если люди соединяются с Луной, это обычно дает такой эффект, когда за свое счастье нужно бороться. И на самом деле это период, когда ваши родные и близкие будут требовать вашего повышенного внимания. Поэтому многими вещами придется жертвовать ради семьи. Это период, когда нежелательно планировать беременность и начинать что-то новое, связанное с детьми, например, их отдавать на какой-то кружок или начинать их развивать в каком-то направлении. У вас резко может возникнуть идея это делать, но на самом деле это может быть не совсем то, что нужно. Поэтому желательно дождаться, опять-таки, пока этот аспект соединения пройдет, и затем уже к этому вопросу повторно подойти. На самом деле соединение Лилии с Луной может поставить под угрозу ваше чувство безопасности и ваше семейное счастье. Поэтому в этот период нужно не впадать в депрессию, а активно бороться за свое счастье и добиваться того, чтобы все было как раньше, защищать свою семью, свое окружение от негативного влияния. Соединение лилит с Меркурием будет давать убеждение, что человек самый умный. А если он самый умный, значит ему не нужно советоваться с другими, общаться с другими, они могут его не понять, у них другой уровень. А также это может быть период, когда человек ощущает, что ему можно все. Вот он считает, что ему позволительно поступать так, как ему только вздумается. Поэтому тоже период достаточно опасный. И в это время главное, если это соединение происходит в вашей карте, спрашивать мнение, совета, как можно больше общаться. Желательно вблизи этого соединения не заводить новые знакомства, особенно если речь идет о… О том, что вы будете впоследствии с этим человеком долго общаться и планируете даже вместе дружить. К тому же, это соединение может давать такой эффект, когда вы захотите втереться кому-то в доверие. То есть моменты манипуляции могут присутствовать как с вашей стороны, так и по отношению к вам. Избегайте в этот период предателей, болтунов, а также тех, кто распространяет любые сплетни вам с этими людьми не по пути и в этот период они могут вам существенно навредить, если вы подпустите их слишком близко к себе. Если Лилиц соединяется с вашим Марсом, у вас Марс стоит в знаке Овен, в таком случае это будет период, когда вам нужно будет работать со своей агрессией, учиться контролировать свою агрессию. И в это время без причины могут возникать вспышки ненависти, злобы, которую сложно куда-либо направить. И желательно в это время повышать активность, заниматься в спортзале, физический труд подключать, для того чтобы это состояние не влияло разрушительным образом на ваши взаимоотношения и на вашу жизнь. Соединение Лилис с Юпитером похоже на соединение с Меркурием в том плане, что человек ощущает себя самым умным, самым влиятельным. И это соединение будет давать ощущение собственного превосходства над другими людьми. И оно может давать как раз таки моменты, что человек на работе может превышать полномочия. И если такое соединение будет у вашего руководителя, то, скорее всего, в этот период будет очень сложно выполнять его задачи и коммуницировать с ним. Желательно не вступать в новую должность, новые полномочия на соединение Лилит с Юпитером. Либо же понимать, что в это время нужно контролировать свои амбиции и не стоит обижать тех людей, кто ниже по социальному статусу. Соединение Лилит и Сатурна — одно из самых сильных по своему отрицательному воздействию. Включается определенный злой рок. И в целом нужно быть очень внимательными в этот период, во всяком случае, эту рекомендацию я даю только с той целью, чтобы вы имели это в виду и смогли подготовиться, а не для того, чтобы вас напугать. Поэтому просто учитывайте и желательно рассчитайте, когда у вас будет это соединение. Не делайте рискованных каких-то моментов. Старайтесь, чтобы в этот период ваша жизнь протекала точно так же, как всегда. Тихо, ровно и уже после того, как это соединение пройдет, можно будет возобновлять активность. Соединение лилит и урана будет давать желание быть непредсказуемым, никого не слушать, не подчиняться никаким правилам. Но на самом деле уран в овне проходил не так давно, так что эта информация больше касается детей. Так что родители следите за тем, как ваши дети будут себя вести в этот период. Они могут быть неуправляемыми, и может быть сложно находить с ними общий язык и быть для них авторитетом в этот период. Соединение с Нептуном может дать увлечение лжеучением, религией. И это период, когда, наоборот, то, что обычно воодушевляет человека, может его в это время отводить в сторону куда-то не туда. И также в этот период желательно, если речь идет о ваших детях, контролировать их время чтобы не было алкоголя. Ну и, наконец, соединение Лилиты и Плутона. Вряд ли это вам пригодится, но все же, если в вашем окружении есть человек с таким положением, то... Этот период тоже достаточно опасный в том плане, что он может притягивать катастрофы или какие-то ситуации, связанные с массовым скоплением людей. Поэтому желательно вблизи этого соединения не посещать массовые мероприятия. Итак, перейдем с вами к важным аспектам Лилит Вовне. Их будет не так много, но это нужно знать и запомнить. Лилит будет соединяться в Овне с Хироном. И очень ярко будет проявляться это соединение в конце февраля, марте и в первой половине апреля. В этот период желательно не подписывать важных бумаг, особенно если ситуация возникла будто бы из ниоткуда, вы это раньше и не планировали, но вдруг вам это предлагают, дважды подумайте, стоит ли этим заниматься, стоит ли тратить на это свои усилия. Особенно если изначально... Это предложение чересчур заманчивое. С конца июля и до начала октября Лилит будет в соединении с Марсом. Это соединение будет так долго происходить в связи с тем, что Марс будет замедляться в это время и разворачиваться в ретроградные движения. В этот период тоже нужно контролировать свою агрессию и... Ни в коем случае, чтобы в это время не возникали какие-то конфликтные ситуации с другими людьми, особенно по вашей инициативе. Это очень плохое время для выяснения отношений. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно будет вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!